Друзья, всем привет! С вами Санек. Сегодня в мастерской поставил елочку. Надвигаются новогодние праздники. Вот она стоит, моя красавица, волку. уголку. Сейчас, сейчас покажу поближе. Предлагаю запустить своеобразный челлендж среди самодельщиков на креативную елку, сделанную своими руками. Может быть сделано из чего угодно и любого размера. Давайте покажу, из чего же сделал я. Вот так, мужики, все это дело выглядит в полной темноте. Сейчас включу свет и посмотрим поближе. Вот как-то так получилось, друзья. Так вот, друзья, если идея понравилась, показывайте свои варианты самодельных елок. Будет очень интересно, кто на что. Раз. Хэштег предлагаю сделать единым. Елка самодельщика. Добавляется в конце названия ролика. Можете скопировать у меня и добавлять к себе ваши ролики. Все ролики соберутся в одном месте. Не нужно будет их искать по всей сети. Человек, нажав на хэштег, будет видеть все наши новогодние елки. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. Всех с наступающим. Удачи, здоровья и мирного неба над головой.